Приветствую, у микрофона Tiss Rock, а сегодня я расскажу вам о таком явлении в игровой индустрии как Helltaker. Перед тем как я начну свое повествование о явлении Helltaker, сначала надо разобраться что это за игра вообще. Наши полномочия все окончено лично для меня это просто приятное приключение на час в уникальной стилистике визуальных навел кроме любопытного геймплея и интересной картинки голтекер также даровал нам кучу мемов офигенную музыку и конечно же обзоры разной степени адекватности ну что ж настал момент во всем этом разобраться. К сожалению, автор временно ввал безумия и начал читать Данта, чтобы знать, на какой кольцевой лучше сойти. С артами вроде разобрались, теперь настал черед музыки. Да, лучшие музыканты по всему миру стали воспроизводить мелодии из Helltaker. Сомнения, гениальной ли композиции или нет, сразу отпали. Ну что ж, надеюсь, я справился со своей задачей идеально и немножко рассказал про Helltaker. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно чекните финальную заставочку.